Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Enotpastringoon. Сегодня у нас на обзоре один из самых популярных в мире триммеров. Триммер Indy City Outliner. И мы с вами попробуем выяснить, почему же он так популярен. Для начала, как всегда, смотрим коробку. На фронтальной стороне, как всегда, у Индис у нас в полный рост эта машинка. Indy Это у нас проводной триммер. Как утверждает производитель, он лучше всего подходит у нас для окантовки, для схого бритья и для фейдинга. Круто он прежде всего своим ножом нож из углеродистой стали может быть выставлен в ноль нож просто получился довольно в удачной конфигурации поэтому ну наверное поэтому и популярен данный триммер снимает он очень близко использует индуктивный мотор индуктивный мотор это конечно не очень хорошо но в принципе здесь он пришелся как нельзя кстати на задней части коробки у нас изображена комплектация по сути здесь в комплектации нет ничего есть машинка, есть два переходника под разные розетки для Европы и для Австралии и есть масло для смазывания ножа больше здесь ничего нет ну хорошо, давайте заглянем внутрь внутри коробки у нас еще одна коробка здесь у нас инструкция не уверен, что здесь есть на русском языке Индис часто игнорируют русский язык в своих бумажках но, в принципе, здесь достаточно картинок для того, чтобы понять, чего же от вас хотят вверху сам триммер внизу, в общем-то, практически ничего и нет как я уже говорил здесь из всего это переходнички различные и масло итак триммер триммер триммер довольно-таки увесистый, вес у него около 320 грамм, не считая веса провода в руке лежит довольно хорошо, ребристая поверхность не дает скользить, хотя сам пластик вроде бы такой скользкий шнур довольно толстый, но очень мягкий, длина его около 2,4 метров 8 футов да, ну вот в общем-то и все, что можно рассказать о внешних данных ну давайте попробуем включить его кстати говоря, о включении. Долгое время этот триммер продавался только на рынке США, потому что здесь индукционный мотор, который довольно сложно перестроить под другую используемую частоту тока. А в США у нас частота тока 60 Гц, в то время как по большей части остального мира используется частота тока 50 Гц. А многие производители у нас изменяет конструкцию машинки, чтобы подстроить под новую частоту Эндис пошло другим путем. Они, на раб повесили вместо обычной вилки вот такой вот трансформатор-преобразователь частоты тока. На входе он берет а, ток 110-240 вольт с частотой 50-60 герц, неважно, и на выходе дает нам 120 вольт-60 герц производительность этого блока питания 12 ватт на входе сколько на выходе неизвестно соответственно какая мощность этого триммера тоже неизвестно и нигде ни на одном сайте я не нашел данных если подскажете какая же реальная мощность самого триммера буду признателен хорошо, включаем воткнули в розетку Первое, что ощущаешь, это довольно сильная вибрация. А данный триммер вибрирует сильнее, чем любой другой триммер, который до этого мне приходилось держать в руках. А, кроме того, за счет индукционного мотора данная машинка, ну, во-первых, тяжелая, как мы уже сказали, 320 грамм, во-вторых, а, она довольно-таки горячая. При длительной работе она сильно нагревается. Поэтому некоторые даже а, делают прорези в корпусе, вставляют сетку, чтобы волос не слишком много туда попадало, и таким образом работает, кто много, работает триммером. А, кроме того, извращается еще и обрезая часть корпуса, поскольку там внутри не такой большой механизм, вот эта вот часть она фактически не задействована, ее обрезает для того, чтобы было лучше видно нож, так называемые скелетоны делают, в принципе, можете посмотреть на YouTube-каналах а, американских барберов, там это довольно-таки распространено ну хорошо, давайте заглянем внутрь прежде чем заглядывать внутрь, давайте выдернем из розетки и кстати говоря, отметим, что вилка получилась из-за того, что это не просто вилка, а трансформатор довольно-таки большая, она не в любую розетку влезет без проблем учитывайте это хорошо ну хорошо, вывернули мы 4 винта на изнаночной стороне. Не забывайте, что перед тем, как разбирать, обязательно выдернуть из розетки все-таки 110 вольт. Это не намного приятнее, чем 220. Открываем и что мы видим внутри. Внутри у нас, а, знакомый, в общем-то нам уже, индукционный мотор. Это электромагнитная катушка, которая просто притягивает к себе рычаг, на конце которого у нас закреплен поводок ножа. Конструкция очень простая, поэтому мега надежная, Ломаться здесь практически нечему сломать можно только уронив на землю хорошо здесь вы видите что вот эта вот часть она никак не используется здесь только поводок поэтому ее обрезают облегчая ну, наблюдение за ножом и бывает проще просто куда-то там подобраться лучше видно что мы там работаем. Итак что можем резюмировать про этот триммер? Модель на редкость удачная, несмотря на то, что здесь примитивный индукционный мотор, его мощности достаточно для контовочных работ, и за счет того, что индукционный мотор и частота только 60 Гц, частота движения ножа 7200 полных движений туда и обратно. Довольно удачная конструкция, несмотря на большую вибрацию, на большой вес, на большой нагрев. Как говорят те, кто ими пользуется, стрижет просто как боженька, а контует как и тот же Эндис Мастер, так и Эндис Теотлайнер, они несмотря на все свои недостатки просто-таки шикарны. Ну и на этом, пожалуй, все, будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео, постараюсь на них на все ответить, также можете писать нам ВКонтакте, наша группа называется Янод Постригун, ну и купить вы можете все это на нашем сайте интернет-магазина Янод Постригун. На этом все, пока-пока.